здравствуйте друзья в последние годы буквально вот в эти последние годы практически все столкнулись с очень серьезной проблемой это со страхами со страхами за здоровье со страхами за жизнь за будущее люди потеряли точку опоры и э, перестали чувствовать некую стабильность какую-то уверенность в жизни Страх стал самым, пожалуй, распространенным качеством последние годы. И вот это состояние страха, оно сильно влияет на все. В первую очередь рушатся отношения. Отношения в семье между близкими, мужем и женой, с детьми. Дальше это страхи переходят уже и над тело. Начинают больше проявляться болезни. Вылазит старые, появляются новые. То есть страх запускает очень много э, негативного в жизни человека. В том числе и э, деятельность страдает от этого. Боящийся человек, он и работает не так творчески. Он э, для него все создается э, тру большим трудом. Поэтому э, вот избавиться от страха на сегодняшний день... Я считаю, это первое, э, первой задачей каждого человека. Пусть он говорит, да я ничего не боюсь. На самом деле общее пространство страха, которое существует в обществе, оно все равно действует, создает такое гнетущее состояние. И это гнетущее состояние так или иначе на человека воздействует, даже если он не боится. Поэтому я считаю, что сейчас э, надо найти такую э, или такие точки опоры которые тебя избавляли бы от страха я для себя э, давно нашел э, такую точку опоры. это давно еще может быть с детства э, когда у меня были серьезные сложности трудности я э, где-то 4 года я остался без родителей, отец ушел из семьи, мама уехала в город там, трудиться. И я жил там, то с одной бабушкой, то с другой бабушкой. И я рано, ну, это потолкнуло меня, я рано научился читать. Четыре года я уже читал самостоятельно. И у меня вот э, книги как-то они дополнили мою э, вот э, нехватку что ли вот того внимания, того, может быть, тепла, то что в книгах. Ну, а детские книги, конечно, я читал крупным шрифтом, поэтому детские книги они как правило добрые. То есть я там оттуда брал все то то, чего мне не хватало, напитывался этим. <как> а потом я Научился писать, тоже сам <смех> научился писать, повторяя вот эти э, бу буквы в книгах. Спрашивал, что это за... В общем, научился писать, стал. Э, это тоже было вынуждено. Я стал писать письма маме. А, не знаю, доходили они до нее? нет, но я сам был важен процесс э, написания этих писем. Вот так, может быть, так с детства, может быть, и зародилась моя... Мое стремление к книгам. Я пришел когда в первый класс, буквально где-то до второго класса, я уже, даже когда в школе еще не учился, но я ходил в школу, в школьную библиотеку, меня там знали, я брал книги, я, по сути, до второго класса прочитал почти все детское вот в школьной библиотеке. То есть книга для меня стала большой частью жизни. Она мне помогла сформироваться, потому что в книгах, вы знаете, там учили добру и соответствующим отношениям и каким-то правилам то есть раньше же книги были очень добрые, то сейчас можно встретить все что угодно даже в детских книгах негатив можно встретить а тогда это было очень четко выстроено направление к добру и вот и дальше дальше я продолжал читать и очень много читал потом уже в более поздних классах увлекся фантастической литературой, приключенческой, фантастической. Ну, это нормальное явление. Подросток как раз осваивает эти вещи. Фантастика вообще меня захватывала. Я там начал писать в конце даже свою... Я недавно вспомнил, недавно вспомнил, что я где-то в классе в седьмом начал писать фантастическую книгу. И я помню, мама мне <coughs> говорила, да что ты занимаешься ерундой ты вот а я писал фантастическую книгу потом я это правда забросил скорее всего ее не закончил я даже не помню на чем это все чем это все закончилось но уже вот сейчас в 70 лет я написал вот два года назад в 70 лет я написал фантастическую свою книгу то есть вот так спираль развернулась так что книга меня сопровождала э, всю жизнь. Я уж не говорю э, о, об учебе там, в институте. Там, э, очень много шахматной литературы изучал. Я э, шахматами увлекся. и Меня не только сами шахматы интересовали, а вся шахматная жизнь, жизнь гроссмейсеров, чемпионов мира. Я много чего перечитал. Я был мастером спорта по шахматам стал. То есть это для меня тоже, тоже, тоже литература. Все через литературу, почти, потому что рядом у меня не было тренера, я жил в деревне, и поэтому все, в общем-то, вот таким само самообразованием приобрел. И вот, но потом, конечно, читал уже меньше, началась деятельность, взрослая жизнь, семья и так далее. Как-то уже чтение перестала э, э, в моей жизни занимать такую роль. Хотя какие-то журнальные статьи, что-то интересное, продолжал читать, но это уже не было систематическим чтением. И вот э, уже будучи директором завода, я помню, ко мне пришла одна женщина, и как я, ну в то время я этого слова даже не знал, э, теперь я понимаю, что это какая-то ясновидящая. И она сказала, вы будете писать книги. <смех> я засмеялся, <смех>, потому что в том времени я мог писать в лучшем случае, написать письмо кому-то, и то ну, из-под палки, можно сказать, то есть по нужде. А больше всего я мог писать приказы. И то, большей части, даже просто читал и подписывал, даже сам не писал. Больше ничего не мог писать. И я поэтому мой смех был вполне естественным, искренним. Но она сказала, и будете писать книги, и будете писать много книг, и так далее, и станете известным писателем. Это для меня вообще была фантастика, сказка. Ну, посмеялся, и расстались мы. И только через, когда я написал первую книгу, и то, может быть, даже не первую, а вторую, и там, третью, я вспомнил об этой женщине, о ее пророчестве. Это было, сейчас скажу, она пришла где-то в начале 90-х годов, то есть через 20 лет я только выпустил первую книгу от, э, после ее пророчества. Нет, через 10, через 10 лет, через 10 лет. Ну, 10 лет заглянуть еще можно. Вот такое мое движение. И я хочу сказать, что для меня книги по-прежнему, даже написание книг, моя писательская, литературная деятельность, она тоже связана с моим развитием. То есть для меня каждая книга – это новая ступень в моем развитии, новый шаг в моем развитии. То есть я прожил какой-то участок, жизни какой-то этап прожил прошел и я об этом и что родилось в этом на этом этапе я написал об этом книгу что-то главное выделил и написал книгу и, а, и как бы тем самым я закрывал этап этот а, то есть книги а, книга как бы становилась своеобразным твердой уже почве на которой я вставал и уже смотрел на следующую ступень Писал следующую книгу, на следующую... То есть, по сути, каждая книга – это ступени моего роста. Они помогали мне расти, формироваться. То есть, вот так вот сейчас я вам рассказываю. Это я впервые вот такую глубину затронул с моего детства. Теперь я понимаю, что вот то, что я в детстве шагал с книгами, начиная с 4 лет, я рос и развивал, Это мои университеты и развивался... Вот это в последующем и тоже превратилось вот и в писательской, в литературной деятельности. То есть я писал тоже в соответствии с ростом, с развитием, писал вот по этим ступеням. Поэтому я считаю, что книга никогда не исчезнет из жизни. Сейчас модно такое клиповое мышление, соцсети и там можно найти обрывки чистомыслей, какие-то образы и на этом, наглотавшись этого всего, что-то сложить какой-то свой винегрет, но это не дает той глубины развития личности, поэтому и клиповое мышление, то есть человек, не читая книги, он не глубокий, он поверхностный. Да, он знает э, современные термины, жаргон, какие-то э, современные э, ноу-хау в области всех сфер жизни. Но он не прожил это сам. Он просто начитался, снял верхний слой. Когда же ты читаешь книгу, у тебя идет образное мышление. Ты за каждой строкой начинаешь видеть, какие-то новые глубины, себе что-то открывается. Я, например, вот я написал много книг, более 40 книг, и это не было графоманством. Нет, то есть писать, писать, писать. Нет, я же говорю, каждая книга это ступень моего роста. Она закрывала какой-то этап моего развития и создавала почву для нового. Так вот, все эти книги, они рождались из жизни наблюдений и так далее. А иногда несколько книг у меня написаны таким образом. Я, я мало сейчас читаю книг, просто нет времени. Но иногда я беру книгу, чью-то книгу, какого-то автора, стараюсь умную книгу взять, в которой есть умные мысли, мудрые даже мысли. что вот. такое легкое простое, типа, какого-то бульварного чтения. Мне просто неинтересно то, что жизнь намного богаче, чем э, в таких бульварных книгах. Потому что ко мне, <свят> я сталкиваюсь на консультациях э, с такой глубиной, с такими э, проблемами, с такой э, э, вязью жизни, которую э, придумать невозможно. Жизнь намного богаче, любого, любого литературного придумания намного богаче, какой бы талантливый не был писатель, он не сможет дать всю глубину жизни, всю ее красоту. Жизнь намного э, богаче, намного красивее, намного глубже. Так вот, я беру чью-то книгу, начинаю читать, и несколько раз я потом замечал, читаю первую страницу, даже иногда первый абзац, то есть вот я к тому, что она вызывает. Она образное мышление вызывает. И у меня возникают образы. Я книгу закрываю, образы, мысли. Сажусь за компьютер, а я сам пишу всегда книги. Ну, планшет, сейчас чаще даже планшет, потому что на нем есть возможность другого письма, быстрого письма. Вот Сажусь за планшет и начинаю писать книгу, свою книгу прочитав всего один абзац. Это меня так, такое вызывает, то есть, может быть, мое глубинное такое уважение отношения к книге прос, пробуждает во мне творческое начало, и я начинаю писать. Иногда напишу целую книгу, прочитав всего один абзац какого-то автора. Совершенно не на эту тему, что он пишет, но просто вот фу, импульс творческий из этой книги подтолкнул мое творческое, творческое, литературное, литературное мое творчество, и все, и понеслось. Поэтому книга ⁇ это вообще уникальный инструмент по развитию личности, по развитию творческого потенциала человека. Человек-творец рождается благодаря чтению книг. И вот это творческое начало, которое пробуждается в человеке, оно настолько высокое, глубокое, что оно убирает все страхи в нем. Я это проследил по всей жизни. И у меня была возможность проверить себя на страхе в самых разных ситуациях, причем иногда в запредельных. У меня было две э, авиакатастрофы, которых я выжил. Э, Причем не то, что я выжил, весь, все люди выжили, потому что ну, благополучно все обошлось, хотя э, это были запредельные. Э, буквально на сломанном самолете мы приземлились, это пассажирский лайнер, представляете? Ну и так далее. То есть э, это были и э, много других страхов на грани жизни э, оказался болезни но вот вот этот вот э, вот все то что я приобрел в книгах э, вот, то общение с героями книг э, те примеры того как они выходили из трудных ситуаций в книгах я часто э, находил очень запредельные какие-то ситуации, из которых герои выходили. И я считал, что ну, это вполне нормально. То есть для меня стало все действительно... То есть вот эта вся литературная моя жизнь, она стала той базой, которая помогла мне жить без страха по всей жизни. И, и вот я оказался несколько лет назад оказался в Непале во время землетрясения. То есть буквально мы приземлились в Катманду, и фу, первый удар, ну и так далее. Вот. И мы оказались в разрушенном городе, без воды, без связи и так далее. Со мной группа из э, 12 человек. И я не боялся. Я не боялся. Я сам смотрел на себя удивлялся. То есть я не боялся. Я действовал в этой ситуации, очень четко все сделал, как надо, и, и все обошлось. И мы еще полмесяца жили в этом, во время, а все трясло, постоянно трясло. Каждый день мы гасили порядка 30-40 вот, толчков, проходили через нас это все. И я не боялся. И я теперь понимаю, вот сейчас, разговаривая с вами, я понимаю, что мне вот это отсутствие страха от жизни за жизнь мне заложили литература как это не удивительно потому что такое многообразие а, а, граней жизни я бы из-за много жизней своих не смог э, ощутить, хотя я много чего в жизни прошел, я и совершил кругосветное путешествие, там и прочее, но все равно такого количества, что есть в книгах, что я прочитал, чем познакомился близко, что прожил, э, я, конечно, бы не смог освоить. А эта база, она обогатила мою жизнь, книжная база, и она стала вот твердой почвой, фундаментом. Если кто-то смог, то я-то почему не могу? Естественно, я могу это все сделать. Потому что мне уже э, сценарии эти многие стали знакомы по книгам. То есть вот это простой такой, э, простое объяснение, как уходят страхи. То есть книга создает э, такой образ, когда, в котором ты уже много что прожил. Это одно. Но есть еще одна важная часть – это книги психологические. Психологические книги ⁇ это другая часть, которая может избавить от страха и помочь пережить легко и даже, я бы сказал, даже радостно, как это не парадоксально звучит, самые трудные этапы жизни. Uh, вот даже сейчас, которая происходит, та же пандемия, там, военные действия и так далее. Всё. То есть uh, психологическая книга, она берет большую глубину, она раскрывает новые ресурсы, она показывает путь, она помогает найти свое предназначение, найти точку опоры в любой ситуации. То есть психологическая книга, это э, книга о психологии, это действительно вот это уже четко э, база, способствующая э, жить счастливо и радостно. Если в целом литература, там это многообразие всего, там э, э, вся сфера жизни охватывается, то здесь уже четко сама жизнь и не просто жизнь а жизнь счастливая потому что в обычной литературе там и можно и несчастье встретить а здесь психологическая литература она помогает раскрыть ресурсы счастливые я помню очень важный этап моей жизни был когда я переходил из одного качества в другое это качество из бездуховного в духовное, что ли, состояние, по-другому воспринимал мир. И вот на этом переломе много что, что со мной происходило. И вот на этом этапе, такого на сложном этапе жизни, я написал книгу «Живые мысли». Это моя была первая книга. И вот она родилась как результат моего становления в новой совершенно сфере. То есть, от директора завода, от коммуниста, э, там, от человека, который атеист, э, как говорится, идеологически даже выстроенный. Я заглянул в ту область, которую раньше не заглядывал, и увидел это целый космос. И я стал искать там точки опоры для совершенно новой атмосферы, новые новые какие-то грани жизни и я стал искать там э, точки опоры и вот эта книга я ее писал и искал находил и писал и вот так вот э, шла работа поэтому эта книга живая сейчас она помогает очень многим людям и <свят> многие даже просто прочитав ее несколько раз просто в какой-то трудный момент открывают на какой-то странице она живая эта книга нельзя называть живые мысли она живая Открывает, и она открывается там, и прочитав какой-то абзац, или даже только предложение, человек находит ответ. Потому что эта книга вся из ответов. «Живые мысли» — это книга, которая, из которой это как корни моего творческого дерева. Из нее выросли все остальные книги. Где-то глава, из которой родилась книга, где-то абзац из которой родилась из которого родилась книга, где-то несколько страниц вот, и так далее. И это все, а где-то и предложение, из чего потом родилась книга. То есть, по сути, вот, если прочитать живые мысли, то там можно найти а, основу практически почти для всех моих 40 книг. Я иногда перечитываю живые мысли и удивляюсь. Как я мог такое написать? Как мог я так далеко заглянуть э, и понять, что это, э, что это действительно то, что э, произойдет, это то, что потребуется, то, что нужно. Вот, там, например, есть глава «Жизнь после смерти близкого». Знаете, это, вот, об этой главе стоит отдельно э, сказать, потому что Тема непростая, согласитесь, многие теряют своих близких, и, и, и это переживание, оно очень глубокое, и часто человека вводит в такую психологическую яму, из которой он зачастую даже не выбирается, а так и уходит из жизни из-за этого. Поэтому это серьезный момент, и я решил для таких ситуаций написать вот эту главу. Вот. И она ради, рождалась тоже не просто. Она для меня тоже была новой, эта тема. Я ее исследовал, изучал. Много, с ней много связано мистических вещей. Я ее мог писать только днем, потому что вечером там начинались такие вещи. Вот. Жизнь после смерти близкого, согласитесь, это, ну, в общем-то, само название за себя говорит. И что удивительно, когда я написал закончил писать эту книгу, я спешил к Новому году записать, чтобы не тянуть ее в следующий год. Тема такая, что лучше я быстрее закончить в этом году и в Новый год перейти уже в таком легком состоянии. Но а, завершил я 31 декабря, завершил и а, утром завершил где-то все. То есть поставил, закрываю компьютер. И что вы думаете? В конце дня приходит Открытка, тогда еще были открытки, э, где-то э, э, 1999 год, вот так примерно. Приходит открытка, тогда открытки с Новым годом. Да. Ну, там, Дед Мороз, как, ну, в общем, там, и, и поздравление, такое классическое поздравление. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом, желаю там то, то, то. Ну, в общем, все типично, кроме одного. Подпись. АИД. Аид. Ну, понимаете, Аид это бог мира мертвых по древнегреческой мифологии. Аид. Обратно адрес я не мог разобрать. То есть его не было на открытке. На печати пытался понять. Там немножко размазано. То есть я так и не понял. Но такая открытка у меня сохранилась до сих пор. Эта открытка сохранилась. То есть я понял, что я написал правильную книгу правильную главу и она действительно нужна и аид подтвердил мне вот отблагодарил таким образом своим поздравлением вот такая мистическая вещь но это почти с каждой книги у меня есть своя история своя мистика свой какой-то глубинный процесс и я понял и вот в этой книге живые мысли в ней Почти каждая глава – это открытие. Почти каждая глава – это новый шаг э, в своем развитии. То есть это, ну, вообще, не побоюсь сказать, уникальная книга. И я ее очень люблю. Не только потому, что она первая, а потому, что она книга для всех моих остальных книг. Каждая книга имеет свою историю, причем историю очень интересную, историю рождения и историю, историю ее выхода в мир. Я помню та же живые мысли, если к ней вернуться, она не сразу пошла. В жизнь. Я ее, это единственная книга, которую я печатал, первую, первый вариант, я печатал ее за свой счет. Потом я уже никогда не вкладывал деньги. Собственно, на, на, э, нашлись добрые издатели, <свят>, которые, э, в том числе и СТ, которые мне дальше уже э, э, забирали книги э, с радостью, мне так кажется. Так вот, <свят> живые мысли я отдал в одно издательство, э, чтобы там от, ну, отредактировали все, как положено сделали, чтобы корректор поработал, дизайнер и так далее. Вот. Отдал, прихожу э, к редактору, она сидит такая тетенькая, смотрю чем-то очень недовольна. Она говорит, разве так можно писать? Это же, это же ересь, что вы написали. Я даже то есть, не, не, не ожидал такого, такой встречи. <с> я плачу за свои деньги и еще выслушивать такие вещи. <с> и она мне отдает эту книгу. Вот я здесь э, подчеркнула все, что нужно исправить. Пожалуйста, исправьте, потом приносите. Я смотрю, она вся исчерпана. Вся буквально, почти каждая страница там. Э, здесь прям это перечеркнуто, и какая-то пометочка на полях, ну и так далее. Вот. Я вышел от нее, взял, вышел и выясняю. Оказывается, эта женщина, бывший коммунист. Ну, коммунист, ладно. А сейчас очень яро верующая. Вот такую лице, в такие руки попала моя первая книга «Живые мысли». Я взял, ничего не стал исправлять, что она и щиркала. отнес в другое издательство и издал эту книгу. И она сразу ушла. И все, и дальше у меня пошли просто заказы. Вот. Такие были вещи. То же самое у меня произошло с книгой «Материнская любовь». вот здесь... Ну вот, в частности, да и вот она. Здесь вот два варианта. Это вот подарочный задник, да, кстати, только что взял впервые в руки книгу «Материнская любовь». Подарок даже, видите, с закладочкой, все, классная бумага, ну, порадовали. Благодарю. А «Материнскую любовь» в издательстве тоже не согласились печатать, потому что я замахнулся на святую. Материнскую любовь, что это идет, вы вы, это святотатство. Разве можно так говорить о материнской любви? Материнская любовь свята, святая, и ее нельзя трогать руками, чуть ли не сказали, грязными руками? Но в конце концов она пробила дорогу, и первое время она шла очень тяжело, первое время она не сразу пошла так... Это сейчас она бестселлер, и она первая у меня в, в, по продажам эта книга, насколько уже там более, в общей сложности более полусотни изданий, уже на 10 языках, на 10 языках, недавно а, казах, на казахском и на румынском вышла еще. А до этого шла довольно тяжело. Вообще «Материнская любовь» – книга, на мой взгляд, это книга, которая очень сильно повлияла на наше общество. Не побоюсь этого сказать, потому что от женщин многое же зависит, от их состояния. И когда они стали после прочтения этой книги по-другому относиться к детям, а многие… Кто-то не принял, но тот, кто принял, они поменяли свое отношение к детям, к мужу, к семье, к себе. А это гарантированно влияет на все, на общество, на все жизненные процессы. Поэтому я по-прежнему считаю, что эта книга настольная книга для каждой семьи. И она до сих пор живет, здравствует и будет еще и будет еще действовать и действовать о много говорить не буду, она, в общем-то, везде ее можно купить и прочесть. Но прочесть надо всем, и мужчинам тоже, потому что мужчины зачастую самый безграмотный вопрос в вопросах психологии, построения отношений а в этой книге материнской любви в этой книге уже затрагивается глубоко именно вопрос отношений мужчины и женщины а эта тема сами понимаете она вечная тема и на этой вечной теме очень много трагедий очень много драм и очень много проблем на теме вот этой материнской любви зиждятся такие социальные Проблемы, как алкоголизм, наркомания, игромания, преступность, ну и так далее. На этой теме большое количество разводов, на теме избыточно материнского чувства. На этой теме очень многие серьезные заболевания физи физического тела. То есть это реально все. Это все исследовано, всё есть, на все есть статистика. То есть тема, материнской любви, она охватывает, по сути, всю жи жизнь, всего общества, не только семьи, не только отдельного человека, но и жизнь всего общества, всего общества. Например, как это может показаться не странным, но, допустим, коррупционер – это человек, вышедший из-под этой темы. Это выросший именно вот... По тому пути, который описан в этой книге. По негативному пути. Человек, который встает над людьми, который плохо относится к людям, находится, находясь на руководящей должности, может допустить неуважение к народу. Это все отсюда. Понимаете? То есть это, по сути, глобальнейшая тема избыточно-материнское чувство. Поэтому эту книгу вот, после. Книги «Живые мысли» я считаю фундаментом вообще развития личности формированием нового, нового общества. И, а все остальные книги, они в этом же ключе, рядом, дополняют, развивают эти темы, конечно, открывают какие-то новые грани. Но вот «Живые мысли» и «Материнская любовь» – это вот... Эти фундаменты, которые э, дальше уже помогают развиваться всему э, следующему процессу моего творчества. Есть в моем э, творчестве еще книги, которые э, не укладываются в рамки э, тех, того литературного образа, который у меня есть. Но об этом я говорить не буду. Вы почитайте эти книги. И, а, кстати, вот эта интересная книга, тоже, может быть, стоит о ней сказать, книга об отношениях. Так вот, я говорю, есть запредельные, не обессудьте, но советую почитать мои запредельные книги, они есть. И они раздвигают, как минимум раздвигают сознание, а по максимуму они тоже положительно влияют на жизнь. А вот об этой книге скажу несколько слов. «Пробуждение женщины». <с> Очень своеобразная книга. Точнее, не своеобразная книга, но вообще-то она оригинальная. И оригинально написанная. Она родилась во время консультации с женщиной, бизнес причем еще и функционер, работник госучреждения высокого ранга, вот такая, знаете, ну, в общем, женщина с ломиком, как я говорю. Естественно, в ее жизни много проблем, в том числе и по здоровью. Естественно, муж есть, но как мужчина он не выступает. Он подавлен, он этим ломиком загнан в угол и никак не проявляется. Ну... Классика жанра, как говорится. Вот. И я попытался ее взять в лоб, как говорится. Она мне, меня... Антон Александрович, я ваши книги тоже читал. Вообще я много чего прочитал, вообще много тренингов прошла. Я все понимаю, я все знаю, у меня все хорошо. Классический ответ такой умной женщины. Но мне надо было ее достать потому что э, об этом попросил э, ее зять, то есть э, муж ее дочери, э, потому что дочь начала следовать путем матери, и зятю уже стало некомфортно жить э, с его женой, потому что чем дальше, дочь все больше и больше перенимала поведения, вот, поведение, Но он попросил, а это товарищ, ну, думаю, надо как-то ее донять. Я ей предложил технику, простую технику. Кстати, эта техника здесь описана: пробуждение женщин. Я ей сказал: говорю, знаете что? Давайте сейчас сделаем такой эксперимент. Вот я вас сейчас настрою на общение с вашей душой. Она а что, это можно? Ну, я думаю, хоть хорошо, хоть не отрицает, что душа есть. Сейчас мало кто отрицает это. Хорошо, если говорю, можно настроить, давайте, я вас настрою, а вы с ней пообщайтесь и задавайте позадавайте ей вопросы о жизни, о себе, о том, как вы живете, какие у вас мечты, планы. Поговорите с своей душой. Она так подозрительно смотрит. Действительно можно? Я говорю, да. Я говорю, а я выйду, а вы вот с ней пообщайтесь настроила ее, выхожу. Через 15 минут я захожу. Она вся озаревана все течет. Все краски, как говорится, на лице. Она, и она говорит, это что, я такая? То есть душа ей показала, кто она есть на самом деле. То, что говорил Некрасов. Или кто-то еще мог сказать, это для нее было. Но когда она наедине с душой пообщалась со, с ней, и та ей рассказала о том, какая она есть, она была поражена. И я понял, что дверь открылась. Но дверь открылась, она также может легко и захлопнуться. Поэтому думаю, как же ее дальше-то повести? Я говорю, а вы все хорошо запомнили? что она в душе сказала. Да, я говорю, вот сейчас садитесь, напишите, прям вот прям напишите все, как вы шла беседа. Она написала здесь же. Я говорю, прочитайте. Она читает, плачет, читает, плачет, еще что-то редактирует, дописывает, что-то там вспоминает. Я смотрю, это вообще фантастика. Это вообще такой процесс с ней происходит, такая, такой катарсис. И мне пришла идея, я говорю, знаете, я понял, что даже сейчас, после одного написания, все равно это ну, пробило, ну, пройдет несколько дней, и она опять в текучке в этой закрутится и забудет. Ну не забудет, но по крайней мере сотрет это в памяти до такой степени, что не будет это действовать. Я говорю, давайте мы с вами напишем книгу. Она книгу? То есть для нее какой-то стимул, она же такая же. Вот книгу, Я говорю, да, книгу. А как? Я Говорю, вот вы будете писать, с душой общаться, пообщались, вот вы сейчас пообщались, вы мне это дадите, я на это дам свое видение, вы прочитаете моё, мою часть, поговорите еще с душой. И так вот, я снова и мы, вот ваш, ваше общение с душой, мое видение, мой ответ на этот на это общение, мое разъяснение и так далее. И вот так вот мы с вами и сделаем э, вот 30 таких бесед. И будет полноценная книга. Она загорелась. Ну и мы начали с ней общаться таким образом. Она общается с душой, присылает мне. Я редактирую, ставлю там остренькие вопросы, и она... Заводится, снова общается с душой. <смех> Та ее снова ставит на место. <смех> и, и вот таким образом. И вот родилась книга. Но 30 не получилось. Она не выдержала 30. Она действительно устала, потому что это был такой, такой процесс глубокий. Но эта женщина – герой. Эта женщина вообще супер. Я восторгаюсь ей, потому что она... Вот здесь вот с автор книги это она и без псевдонима это ее настоящая фамилия и имя и все факты жизни ее жизни ее дочери все здесь реальные ее мужа и так далее это настоящая книга из жизни они у меня все из жизни но там где-то просто взят какой-то фрагмент и развернут, а здесь все просто, как говорится, мысль за мыслью, строка за строкой и это все жизнь. И вот э, эта книга особо имеет э, особое свойство. Она учит э, читающего общаться со своей душой. То есть, по сути, эта книга практикум, через который можно пообщаться со своей душой. Ну вот так.